что в 1987 году инопланетные существа людям передали артефакт который должен защищать планету Земля но это было утеряно другими властями что за контакт с инопланетными существами происходит сейчас вы видите сами мы не можем объяснить то что пришельцы пришли за своим Иногда мы думаем, что летающие объекты – это просто летающие объекты, которые летают рядом с городом, рядом с планетой Земля. И много чего мы не знаем про них, а именно то, что они хотят от нас, мы просто догадываемся. Но исходя от той ситуации, которую мы с вами встречаем и видим, это может быть последняя история человечества. Меня зовут Тайна НЛО и сегодня я вам показываю необычные видеосюжеты, которые сделали очевидцы по всему миру. Никто объяснить не может, почему пришельцы пытаются наладить с людьми контакт. По многим другим вариантам, что НЛО и люди должны совместно защищать планету Земля. Но исходя всей ситуации, мы видим только наоборот. Видим вражду с пришельцами, и видим, как нас готовят к ним. Что на самом деле скрывают люди про пришельцев, давайте мы с вами разберем. Но для этого досмотрите этот видеосюжет. Есть в США программа «Холодная сталь». Что это означает? Это означает то, что готовят около сотен ракет для того, чтобы люди, если что-то случилось, перелетели на другую. Почему Марс пытаются освоить? Вы не знали, что там строят секретный город для людей. Но что на самом деле и почему это все решили люди? В 1967 году инопланетные пришельцы прилетели на Землю, сходя из той ситуации, что они сказали, планета Земля принадлежит им. Тогда же множество правителей и правительства решили сделать запасной вариант. Они начали осваивать космос. Они построили около сотен кораблей, которые могут перевести на борту около 200 человек. Но кто это? Счастливчики, вы не знаете. Множество людей считают инопланетными существами к концу света. По многим причинам мы видим, как НЛО патрулирует Землю, но это покамесь. Говорят, что договор с людьми уже нарушен, и он заканчивается. И люди уже давным-давно живут на этой планете, понимают, что они здесь не хозяева. Что на самом деле ждет людей? Никто не знает. Да объяснить ту информацию, которую получают другие люди, это очень тяжело. Для чего это все делается? Давайте вы посмотрите этот видеосюжет, а я вам все расскажу, для чего это делается. Сейчас по всему миру устанавливаются необычные вот такие двери. Это дверь в другое измерение или, как говорят, в дверь купол. По многим причинам есть секретные базы, которые люди не могут контролировать. Секретные базы это НЛО, которые забрали необходимые все, можно сказать, специальные научные разработки и исследуют в таких горных необычных местах. Людям туда вход запрещен, да и военные туда не могут добраться. Но это очень странно звучит, потому что по многим видам это необычная дверь, которая охраняется роботом. Множество таких необычных явлений встречаются особенно в Канаде, в США и в Китае. Это очень необычные двери. Туда можно войти, но оттуда не выйти. То есть... Получается, люди сами сделали себя необычными людьми, а НЛО делают из нас необычным. Питание, пункт. Это очень звучит необычно, потому что несколько ученых так и считают. Почему инопланетные существа хватают людей и раньше приносили жертвы, богам сердца людей? Вы не думали, что и в Египте, и даже... Когда были маи, также приносили сердца. Это для того, чтобы жить вечно. Но правда ли на самом деле эти двери скрывают огромную тайну? По многим причинам люди, зная про эти двери, молчат. Но про них никто и не слышал. есть около сотен дверей, которые тайно затеряны. Люди видят необычные вспышки, они видят необычные порталы, которые открываются самовольно. Но есть люди, которые отмечены. У всех есть... В основном у всех есть на левой руке родинка. Неважно, где она находится, это ДНК клона. То есть, получается, людей клонировали для того, чтобы мы с вами не знали правду про эту планету Земля. Иногда вам кажется, что вы были в этой стране или в этом городе, но исходя всей ситуации, выдает только родинка слева и необычные сны, которые вас направляют в будущее. Вы можете думать, вы можете необычно соображать о том, что вы на Земле не просто как человек, а просто выше. У каждого человека есть своя цель в будущем, но она распределяется не вами. Что на самом деле скрывается и почему тайна идет очень огромный купол, необычные НЛО, необычные пришельцы, необычные монстры, и почему все это взаимосвязано? Метеориты, астероиды и даже планеты, которые нас окружают. Правда ли на самом деле Марс это та планета, которая принадлежала раньше людям? И правда то, что Луна принадлежала пришельцам? Думайте сами о том, что происходит. Но смотрите внимательно. То, что может изменить людей. Пока мы все, что мы с вами видим, мы с вами можем и не слышать. Ну а так, дорогие друзья, вы теперь знаете то, что вы Видите?